Здравствуй мир, компания ISPO 1516, новинки. В данном случае речь идет о новинке, которая совсем новинка во всех отношениях, новинка, это новинка и в марке, новинка и в компании, новинка и в моделях. Хотя, наверное, нет, хотя, наверное, модели самые не новинка из всех не новинок. Компания Лусти, Лусти. Не знаю, что такое, но... Компания чешская, по сути как бы наши соседи, братья чехи Относятся к русским очень хорошо По виду, по... по пробам руками По ручному тесту лыжи вполне себе очень даже симпатичные Очень качественное изготовление, очень все четко, очень все с пониманием По жесткости так сбалансировано Достаточно широкий ряд моделей, это и слалом и юниорский славу и гигант. И все вот с пониманием, то есть все как надо. И радиусы, и длины, все сполансировано, все классически. Немножко такая хромоногая линеечка фрирайда. Там всего там две лыжи, одна мужская, одна женская. Но на ощупь фрирайдная лыжа очень приятная и по всем понятиям качественная. То есть как-то вот даже не знаю, как эта фирма вообще мимо меня пробегала, но я, честно говоря, слышу они впервые и вижу их впервые но ощущения общие очень приятные вообще абсолютно четко и вообще у меня сразу появляется желание как-то может быть их потестить и что-то начать уже о них думать в плане там развития их в России но конечно по любому надо сначала попробовать что это такое на в прокате на горе потому что лыжи это практика и надо проверять их на деле мы будем искать на тестах может быть даже привезем сами Пока говорить больше не о чем про них, все правильно, все узвешено, все, все, все как положено, все как, как, как принято. Вот чтобы не пропустить тест этих лыж и вообще какую-то информацию о них в дальнейшем, потому что тема нам кажется интересной. Подписывайтесь на канал, следите за новостями на сайте, задавайте вопросы на форуме. Пока!